Всем привет! Заправка МОТО, село Ядская. Делаем это видео для объективной оценки качества топлива на этой заправке. Большая просьба тем, кто знает эту заправку, для объективности написать отзывы о качестве топлива, либо истории знакомых. Я расскажу вам нашу историю. Возможно мы ошиблись, а возможно убережем многих людей от беды. Поэтому ваши отзывы очень важны и помогут разобраться. Две наших машины заправлялись здесь бензином и именно они попали в ремонт. Двигателя были в плачевном состоянии. Одна из них проездила после ремонта две недели. Сгорел топливный насос. Топливная система вся забилась. Отогнали обратно на СТО. Там нам сказали, что произошла скорее всего диверсия и в бак... Что-то плохое налили. Все полностью почистили. Машина вернулась. Через две недели ситуация повторилась. Мы предположили, что просто уже нужно поменять бак. Всякие остатки, конденсаты, ржавчина там осталась. Поменяли бак. Поставили на бак пломбу. Ситуация через две недели повторилась в третий раз. Взяли бензин на анализ и пообщались с местным руководством заправки. Что интересно, они не отрицают, что бензин пахнет не бензином. Тогда вопрос: что это и почему написано бензин? А вы его нюхали вообще бензин? Ну конечно, понимаю. А, а обычный бензин нюхали. Ну В разные запахи а чё, есть. А что еще Запахи разные. Не я что произвожу. Так снимай. Господи. О, вот. А ну-ка. О, О, вот так. О, слили с бака. Туплево. новый бак новый уже поменяли бак. уже не знаю что... промытый трубопроводы промыты инжектора промыты все вот это вот отдельный вот. слой да видите вот Просто она. жесть ребята ну я же говорю что это уже я, я же если не запороны где-нибудь еще что нибудь я не знаю вот инжектора э, заново промыли трубопроводы промыли фильтр поменяли вот его качается, видно угу. О, поездили на ней две недели ну, я говорю, ну, лег топливный насос до да. фильтра в баке промежуточный инжектора пришлось повторно промывать Дай Бог, чтобы они дальше работали. Вообще, чем пахнет бензин? Вот какие? Нет, вот? вот когда отстояться, вот тут сверху она пахнет чуть-чуть бензином. А там, когда... А в изначально, вот, изначально? Изначально. Что это такое? То газовый конденсат, то ли еще какая-то химия. И вообще муть такая, ну ты же видишь. Да. Вот тебе, вот смотри. Вот это я сливал, ну она уже подсохла. Вот бензин вы... испарился. Осадок. Это осадок... С этой самой, с рампы. Угу. Ты видишь? Да. Мы трижды промывали инжектора, чтобы хотя бы запустить их. Вот это стопливная маэстрали. Вот она. Там вода, видишь? Вода. Там вода, да. Она с водой, с какой-то херней еще. Ну, вон там на свет можешь. Вот так. Угу. Это я жарю. ну я... я не знаю, ребята, ну а дай бог, чтобы это фоне здесь. Вторая наша машина заправили там же после ремонта. Работа на холостых. Ремонтировали на другом. Сто говорят то же самое. Белый дым, такое ощущение, что это пар. А значит, возможно, бензин с водой. Та же машина заправился на другой заправке и один день проездил. Ситуация вроде как получше. Сейчас возьмем бензин на анализ и пообщаемся с местным руководством. Я мусор движение можно? Нет. А два? А? От двух. Два. Два. Э, сейчас, минутку. Директор нужен? Да, да. Вот сидит. Можно у вас на минутку? Угу. Да. Ну, есть нарекания на ваш бензин. Берем нормализм. Берите, вот вчера набрал бензин, мне позвонили. Вторые сутки стоит Ага. Ну мы. Вторые сутки стоит да. Сейчас я вот хочу показать вам произошло с машиной машину только-только отремонтировали все потопнуло mm -hmm. легло ну, mm -hmm. думали легло все поменяли полностью это вот две машины запороли вот это моя вторая <coughs> поездила две недели опять думали что-то с баком приехали туда они говорят что такое вам кто-то льет воду мы запломбировали бак поменяли mm -hmm. а думали конденсат в баке поменяли еще и бак на шевролет Поездил две недели, то же самое, отогнали, то же самое. Каким бензином? Вторым заправданным? Вторым. Ну, вот вчера набрал, двое суток стоит. Я... Вчера мне позвонили, что была жалоба. Что ж мы звонили? Ну, вот, вчера набрал специально. Сейчас я покажу. Моя тоже только с ремонта вернулась. Полностью, что касается подголовка, все легло. Но не один человек, вот это вы первый, который жалуется. Да? Конечно. Я знаю человека который э, влетел на ремонт топливного автобуса на 26 тысяч по бензину что ли? по солярке ну и солярка вот и... и как бы э, знаю что место у нас бмб ваши... вот заправляет вот, приезжает этот вот фермер здесь каждый день только что сегодня спрашиваю как все нормально смотрите ну вот э, машина моя вернулась с ремонта Дым, вот это, вот, видите, ну... холостые, ее не видно, дым белый, это пар. Заправился на другой... Вам завести свою машину? Я заправляюсь каждый, каждый раз здесь. Ну, я заправился на другой, этого нет. Не надо, не надо заводить свою машину. Ну, машина бы не работала, если бы там вода была, вы мне поверите. Я ну, же... Вот вот, смотрите. Ну, Так это у вас... Сейчас. Это головка макнула. Так головка макнула. Вот сегодня, сегодня я проездил, взял другой бензин. Про... Сейчас. Проездил день, другой бензин. Вот. Ничего практически. Ну, я вам ничего не скажу. Я сейчас не могу ну, Давайте постоим сейчас, приезжают люди, заправляются каждый день. Нет, я, я понимаю, что мы... Или вы думаете, что вам это попало? Все без ну как, в смысле недоказуемо. Я сейчас просто вам покажу фотографию. И с ремонта. Где мне топ Вайбер а, вот, вот такое. Это после полностью всю топливную поменяли. Две недели отъездила. Mm -hmm. Вот такой отца осадок отходит. И вот вот а не, это Нет, это они с. Это слили В поршневую уже не залезли, чисто топливо. Вот это вот. Вот так вот отслаивается. Сверху желтая, белая, да. снизу желтая. Да. Ну ничего вам не скажу. Вчера был мне звонок с нашего начальства. Набери полторы литра и поставь. Mm -hmm. Вчера я набрал, в ведре частяк вообще полный. Вот набрал бутылку, что это за что я же не брал. Ну, это специально я, было, жалоба говорю была, да, за мне позвонили. Мы позвонили. <с> Это мы им звонили, как бы я э, увалил свою машину получается. Вот это рабочая, ну я, я вообще дольше поездила получается. Ну ничего больше. Вам, я вам не проверяйте, я же вам ничего не скажу. Не, что понятно, что это все недоказуемо, просто у нас есть YouTube канал, mm. его смотрят три тысячи подписчиков, в основном местные. Мы сделаем репортаж. Человек, который запорол автобус, mm -hmm. скажет свои <coughs>, пожелания. Я, mm -hmm. фирма, покажем mm -hmm. все. А вы с откуда? Мы с Коровьего Яра. Mm -hmm. Доброполе вообще фирма. Mm -hmm. А это вы этим занимаетесь? Садами? Садами, да. А, ну, может, с газом я... заправлял? Газ, по газу mm -hmm. даже местные говорят. Там, ну, ну про, э, нареканий нету, я не знаю. Может, его разбавлять, разбавлять не, не... Не получается. Может вам надо проконтролировать своих работников? Да, ну все под пломбами. может пройти посмотреть. Я лично принимаю, я лично плану. Ну оно нам тоже не интересно. Две машины легло. Я получается откинул двадцатку на ремонт. Эту фирменную машину мы уже тоже вкинули. 18. Первый раз еще после этого. Ланос или какая? Нет, ланос на газоносит. Шевролет. Ладно, он ездит, он целый. Ну, ничего тебе сказать не могу, проверяйте, пиши мне. Это не мое, я тебе говорю сразу. Мне привезли, я им ее реализую. Я туда ничего не лью, у нас стоят струны. Mm -hmm. Если литра взялась, литра показала сразу. Это фиксируется в Киеве, это в Налогово. Я туда не ш... лезу Пошли. Oh, Гамки, лечи меня личной пломбой на каждой это Сюда операторы никто не влезет. Открывал вчера при ямке сухо. Ходишь при тебе откроют. Да, ну, Вода туда не попадет. Знаю, я ж не знаю. Сейчас, ваших... сейчас при тебе можем мажем пастой, окунаю в любую емкость и ты смотришь. Паста показывает на воду сразу. У нас получается свои... Ну, Тоже есть глаза, уши, я, я, я две разных не... из того. Одну мою машину, одна из того ремонтировала. А заправлялись только вторым другого... или я то Нет, только вторым. У нас карты только вторым. Ну, мужики, шею, я вам скажу, что я не предела. делах ну, Мне что привезли, то да, и продаем. Был вчера Чтобы звонок, они... да, жалоба пошла в Киев. Наберите вчера в обед, да, до обеда мы набрались. Поставили, сфоткал в ведре. Вот я вчера набрал. Поставил ее. Он еще раз сфоткал. Потом через время. Фоткал от в ведре. Не, ну понятно. Прозрачная ж... частяк. Ну вы же не покажете после такого плохую картинку. Не, ну ты смотри время. Мне вчера позвонили. Это вчерашний день. Сейчас информация где-то. Ты же не думаешь, что я, что я вру? Как проверить информацию, не знаешь? Так, переместить, установка, сведений. Не, ну мне как? Либо, ну, получается, я же и сам себе тоже не вру. Ну, я ж Он смотрит. 25 марта 2021 года в 11.23. Даже, я... даже чек лежит на полторы литры. Мне был звонок с начальства. Набери, набери да. бутылку. Потом я вот, вот фотографировал. Могло, могло все измениться и стать идеальным после рванка начальства, правильно? Так. Нет. Нет, такого не могло. Вот я даже на машину ставил, фоткал уже уже после. Угу. Ну, ну как сейчас стоит. Угу. А вы его нюхали вообще бензин? Ну конечно, принимаю. А обычный. Нюхали. А обычный бензин нюхали. Ну, разные а запахи. В а а запахе разные. Не я еще произвожу. Ну понятно. Ну, то есть, есть есть много пострадавших людей. Ну, если б ты приехал, сказал, не далило мне там что-то. Да, это на э, ты ко мне обращаешься. На это б никто и внимание. Или тебя тут обслужили плохо, за, это ко мне. За, а, по, по контролю за топливом я при, принял чистый, документы есть. Моей вины нету. Так что Ясно. ваше право. Хорошо. Ну, все Извиняйте, если я, ну, я тут не приду. Там, понятно.